У нас сегодня тема эфира, как предназначение и финансовый успех, связаны между собой. Вот мы с вами два раза уже проводили эфир, но что-то мы с вами про предназначение и финансы никогда не говорили. Давайте сегодня поговорим, как, что скажете. Тема, тема финансов – это ваша, ваш конек, а предназначение – это мой конек, последний. Да, давайте, я только с радостью. Я, у меня тоже есть конек предназначения. Я, мне кажется, да? тот самый счастливый а, вас... человек, который нашел предназначение. Но я с радостью вас послушаю. У нас есть, знаете, я задавала вопрос. у нас есть вопросы к эфиру. То есть давайте мы поговорим, а потом на вопросики поотвечаем, да? Да, хорошо, хорошо. Ну что, вот, как знаете, предназначение и финансовый успех связаны между да. собой? Что расскажете? Вы знаете, очень интересно связано, очень интересно если коротко сказать, в принципе, на этом мы можем тему закрыть. Короткий ответ следующий. Чем ближе ты к своему предназначению, тем меньше ты думаешь о деньгах. Да. И тем больше у тебя денег при этом. Да, да тем более у тебя, у тебя денег достаточно. Да. Тебе просто не надо думать о, о деньгах, когда ты нашел свое предназначение. Вот да. э, критерий то ли у тебя предназначение. Когда у тебя то предназначение, которое твое, то, значит, тебе о деньгах уже думать не надо. Они, их у тебя всегда достаточно. Да. Вот, вот, такой, вот такая связь между предназначением. Поэтому э, это можно даже как тест использовать. Ты думаешь о деньгах, значит, ты еще не на своем предназначении. А если ты уже нашел свое предназначение все все вопросы снимаются это я вчера беседовал с женщиной помог ей определить свое предназначение она все время до этого я ее много лет знаю жаловалась там деньги там прочим с мужем он не там плохо работает мало приносит в общем все вокруг денег все вокруг это было много лет потом вот она нашла предназначение свое и несколько лет Затихло, о деньгах вообще не говорит. Я говорю, а что ты о деньгах? Ты говоришь, о деньгах, а, так они у меня есть. То есть, понимаете, когда человек нашел свое предназначение, все, все вопросы снимаются по деньгам. Так что вот такой, можно сказать, такая рекомендация, такой ответ. Но вот найти предназначение это вопрос уже более серьезный. Uh -huh. более серьезный, более серьезный, чем иметь деньги, чем заработать деньги, то есть найти предназначение, но согласитесь, с деньгами все-таки у нас так более-менее, ну хотя бы у половины населения, хоть немного, но денег есть, правильно? А я вообще, знаете, Анатолий, говорю, мы все, очень многие жалуются, конечно, на деньги, а я говорю, слушайте, а вы посмотрите, какое поколение жило лучше нас. Когда было такое, что вы можете, извините, сидеть на Мальдивах и работать, и зарабатывать. Да. Вы вспоминаете, как наши родители, у них завод, колхоз, там, вот это что там еще, шахта. А мы действительно сейчас настолько свободны в передвижениях, настолько свободны, можем просто там стать СММ-специалистом, вести Инстаграм, отучиться за две недели и уже зарабатывать. Поэтому действительно вот эти вот жалобы, что у нас там нет денег, они, конечно, ну, с моей точки зрения, они все просто там уходят вот в эти жертвенные позиции из детства да. из рода. А то, насколько у нас сейчас свободная возможность зарабатывать, ну, ни одно поколение такого не имело. Угу. Да, это точно. Так вот, я говорю, как минимум половина населения, все-таки деньги есть, ну, хотя бы на, хотя бы прожиточный минимум деньги есть. А вот с предназначениями вообще толга. Призначение свое среди всего населения нашли не более 5%. Понимаете? Вот, вот в чем картинка. Свое призначение найти ⁇ это вообще тема очень серьезная. И всего 5%, представляете, остальные занимаются не тем, живут не там, живут не с тем, ну и так далее. Потому что... Вообще предназначение, на, на мой взгляд, я эту тему исследую давно, много лет ей занимаюсь. Сначала я вообще-то не занимался, как, как с деньгами. То есть я нашел предназначение думал, что у всех оно есть. И, и не обращал внимания на это. А оказалось-то, эта тема вообще для многих и те, терра инкогнито. Так вот, для многих это вопрос действительно остается открытым. Так вот, тема предназначения исследуя, я пришел к тому, что у каждого человека не одно предназначение, а множество. Я бы даже назвал, есть, у меня даже такой термин есть, пирамида Некрасова. То есть пирамида предназначений у каждого человека. Расскажите, интересно. Да, пирамида предназначений. Вот я планирую подробно об этом рассказать. У меня будет бесплатный марафон, вот через скажу, 3, 4, 5. Как раз. Ага. Он... Но я сейчас вам коротко скажу, чтобы вы представляли. Пирамида, вершина, самое первое и самое важное предназначение каждого человека. Каждого. Независимо от цвета кожи, э, национальности, вероисповедания, мировоззрения и прочее, прочее. Знаете, какое? Какое? Очень простое. Жить счастливо. Наслаждаться, я хотела только сказать, да, наслаждаться жить. жизнью и благодариться. Жизнь. И, и, и делиться счастьем. Обязательно делиться счастьем. То есть не только для себя со счастьем. Вот это самое первое предназначение для всех людей. Вот у пирамиды есть, на вершине пирамиды три предназначения, которые обязательны для всех. А все остальное уже дальше тело пирамиды там уже у каждого своя, своя уникальность своя не так вот первые три предназначения это вот самые важные по ним можно протестировать тем ли ты занимаешься любой шаг любое дело И второе предназначение вторая часть второе предназначение человека тоже очень простое вытекающее из его сути это яркое проявление своего мужского и женского состояния то есть быть мужчиной и женщиной проще обязательно это твое предназначение быть мужчиной и женщиной ну или женщиной, в зависимости от э, того с чем ты, э, в какой форме ты пришел вот это вот предназначение то что многие переходят в состояние не секса иногда даже меняют пол но на самом деле это твое предназначение, с этим ты пришел. И Если ты его не реализуешь, но если ты не реализуешь свои женские качества, мужские качества, то ты не построишь счастье, ты счастлив, счастливым не будешь э, в полной мере. Вот. это второе базовое предназначение всех людей, опять же, опять же всех людей. И вот третье предназначение тоже очень простое, вытекающее из сути человека построить Добрые, уважительные, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком. Вот обратите внимание, как все просто. Быть счастливым и делиться счастьем. Быть мужчиной, ярко выраженной женщиной. И с каждым построить уважительные, добрые, дружеские отношения. Все. И ты дальше живешь супер. Потому что дальше все твои предназначения, которые в теле пирамиды, будут находиться легко и автоматически. Вот э, об этом подробно я потом расскажу. говорю, Третьего, 4 пятого я буду проводить это. Слушайте, ну, Анатолий Некрасов, тогда давайте мы с вами вот что, -то. я спрошу прям. Вот я же, блин, я же так иначе расстановщик. И вот у меня сегодня тоже был клиент, мы там делали расстановку. И вот вопрос, смотрите, я четко там, ну, вот я же пришла в этом женском теле, я понимаю, что моё предназначение просто жить, ну, я же такой прокачанный расстановщик, да, я понимаю, что моя базовая, моё базовое предназначение здесь просто жить, нести через себя вот эту, эту энергию мою, которая пришла на это воплощение, и быть женщиной, да, от этого раздавать женскую энергию из четвёртой чакры, жить в эре любви, как я сейчас всех учу, да. Но, смотрите, я, если пока ещё не совсем прокачанная, ну, и всё равно у меня так или иначе есть какие-то травмы, есть история, да, где там в детстве меня бросил папа, и мне недостаточно комфортно быть женщиной, да, я там с детства стала маме своей мужем, например. Ну там есть кармические воплощения, когда я была воином, там каким-то там завоевывала мир. И э, вот, э, знаете, так вот э, вроде как я понимаю, что мне надо здесь жить, радоваться с одной стороны, быть женщиной, нести в этот мир свет вот этот вот. Но то во мне этот воин из прошлой жизни, то во мне вот этот вот детские травмы. Да, то есть, по идее, так или иначе, мы должны к этому как-то ко всему попадать, мы все равно должны идти вот в эту свою истинность. Ну, как я это говорю, то, что мы выбрали на это воплощение, да, такое тело, такое состояние и вот эти вот детские травмы, которые нам так или иначе нужно проработать. То есть, получается, что этот путь к этой пирамиде, про которую вы говорите, он все равно лежит вот во внутренней трансформации, во внутренней мотивации себя, правильно же? Обязательно, обязательно. Ну а как же без этого? Без труда не виньш. из труда. Дело в том, что вот это третье предназначение, о я сказал, построить уважительные, добрые, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком, это в первую очередь относится к родителям. В первую очередь относится к отцу, к матери. То есть оттуда корни твои. Поэтому с ними надо выстроить отношения. Причем равные отношения. Кстати... Юля, а вы не смотрели э, мою видеокнигу «Новая правда об отцах»? Нет, еще не смотрела. Вы про отцов сделали? Нет, я не смотрела. А, это, знаете, это как бы э, э, вторая часть после «Материнской любви». Но видео-видео-видео-спектакль. А -а -а. -видео я скажу, э, поможете, чтобы вам прислали э, э, эту видеокнигу. Посмотрите, пожалуйста. Она всего 40 минут. Хорошо, с радостью посмотрю. Очень... Да очень многое встанет на место, потому что это, это тоже прорыв, примерно как с материнской любовью. Прорыв, потому что э, об отцах так никто не говорил, так никто их не видел. Поэтому с отцами огромные проблемы. А здесь вы откроете для себя удивительную вещь, удивительную истину. Например, например, простой, просто забрасываю, э, что дети приходят, через отцов. Отцы приводят детей. Они являются мостиком, через который приходит душа. И уже потом вот эта вот душа вместе с отцом ищет мать. И уже потом включается мама своим телом и прочее, прочее, прочее, прочее. Понимаете? Знаете, как я говорю у себя на марафонах, как я обучаю. У нас есть с одной стороны земля, и жен, женщина ⁇ это земля. И есть божественная энергия. Это как, ну, как Бог, это как мужчина. Да? И он семя сажает в землю. Да. Да? То есть если сравнивать, вот это да. материя, это мать. А как бы вот этот да? поток это, это отец, вот это оно вот... как раз таки об этом, и даже если мы говорим про то, как зачатие происходит сперматозоид первый начинает двигаться, сперматозоид первый действует, папа начинает действовать бежать, и да. рисковать глобальной жизнью ради ребенка, и это действительно так, и вот это то что, вот тоже очень важно, я вот так вот объясняю на своих да. марафонах вот, и на своих вот консультациях. Э да, вот эти мысли они действительно все уже как-то об этом говорят что действительно так но вся физика процесса она оказалась за, за кадром. а ведь смотрите вот у, у женщины есть момент ее со становления женщины то есть угу. начало менструации все она женщина а про мужчину как-то в общем то не знают а оказывается на духовном плане тоже есть день и час когда он становится мужчиной и в этот день и час вот обратите внимание в этот день и час у него над головой вспыхивает как цветок лотоса такой духовный вот люди видящие они это видят вспыхивает и на этот факел прилетают души будущих детей по резонансу находят его и приходят и вот с этим букетом он дальше идет по жизни и уже выбирает мать. вот механизм Но это я так коротко объясняю вот видеокнига новая правда о отцах она у меня есть и на сайте и в топлинге вот посмотрите, это просто... Вот знаете, Анатолий, оно так все совпадает, потому что, вот, знаете, вот у меня тема про то, как происходит зачатие, то есть женщина, она как будто раскручивает воронку, но эту воронку, чтобы поймать душу, ну, грубо говоря, чтобы душа пришла, но эту воронку держит мужчина, то есть то, да. куда отклонится воронка, это Супер. все зависит от мужчины, то есть по сути мужчина цепляет душу, а женщина просто создает вот этот поток и вихрь, чтобы да. душа зашла. Здесь, здесь очень важно чтобы мужчина был мощный, да. и женщина, соответственно. Знаете, есть такой момент. Мужчина не схватывает душу, а души сами к нему приходят, когда ему исполняется 12-13 ну, лет, когда ага. прошло его созревание. И ага. он этим букетом душ идет по жизни. Вот как, в чем еще важная тонкость. В общем, там столько нюансов, Посмотрите, пожалуйста, эту книгу, и она будет вам полезна, потому что вы все это несете еще глубже. И знаете, вот если говорить про нашу тему сегодняшнего эфира, это предназначение и деньги, я тоже очень ну, всегда говорю, что в вашем кошельке ровно столько денег, насколько у вас простроены отношения с папой. Потому что вот именно отцовская энергия, она про поставить цель достичь эту цель добежать до этой цели женщина она все-таки больше про расширение креативность ну мама да она такая у нее такая безусловная любовь под себя подгрести а у отца любовь она такая более условная он вот сама вот эта энергия отца она за результат за достижение, за движение и прочее и вот здесь важно да что и мы идем в предназначение в миссию и вот на эту пирамиду про которую Анатолий говорил начинаем двигаться потому что у нас есть вот этот внутренний пап и действительно, отец играет огромное значение и в миссии, и в предназначении, и в конкретной материализации достижения цели, то есть в конкретных деньгах. И здесь, конечно, папочка тоже очень важна, я согласна. Вы правильно говорите, что э, приход денег зависит от э, построенных отношений с отцом. Дело в том, что предназначение человек не сможет найти, видите, всего 5% находит, потом, если у него не построены отношения с отцом. то что именно Предназначение отец э, приносит э, своим детям. Именно вот это вот это планетарное, как я говорю, планетарное предназначение, космическое предназначение. Именно отец приносит эту красную линию, этот вектор по жизни, э, который потом ведет его к успеху. Так что видите, все взаимосвязано. И что мне нравится, у вас э, другими словами, но в принципе все об это об, об так, что еще расскажем? Ну, а предназначении. У нас есть вопросики, давайте, может, на вопросики поотвечаем? Ну, давайте, хотя об этом можно здесь, мы можем говорить многое о многом. Хорошо, давайте на вопросы, это вот конкретно, ближе к аудитории будет. Да, как помочь ребенку, если в школе обижают, подлавливают и бьют одноклассники? Вот этот буллинг, знаете, сейчас такое модное слово буллинг. Если ребенка обижают, вот как ответите? Я могу ответить, может, ну, давайте по очереди, давайте сначала вы ответите. Так, кто ответит первый? Как хотите, нет, вы, конечно. Я Ты вообще что? тут просто постоять, посидеть. Вот обижают ребенка в школе. Ну, вот, знаете, сейчас тема с буллингом, ну, она, мне кажется, всегда была. Я даже помню, даже когда я была маленькая, училась в школе, у нас тоже там кого-то бил, избивал и прочее. Сейчас, мне кажется, она даже меньше стала. Вот если ребенка обижают в школе, что делать? Вы знаете, Юля, мы можем и на эти темы, может, все таки мы тему предназначения, нет-то вопросов по теме близкого, деньги, предназначения. Мы же заявили эту тему, люди собрались на эту тему. Давайте а. посмотрим. Вот есть вопросы, подают волосы, например. Муж требует нежности, принимал маму и папу. Мать гениально изобретательна, что нужно вычесть из дочери, умножить на сын так. Если уже нет мамы. Нет, у нас все, знаете, знаете, Анатолий, вы у нас ассоциируетесь с мамами, все равно, как ни крути, я озвучила эфир, и все равно вы, знаете, Анатолий Некрасов равно материнской любовь. Все равно все туда. Вы же меня конечно, простите, но это ваш все равно конек, и туда все, все базовые вопросы все-таки про отношения с мамой. Ну, то у -у -у. есть там у меня много вопросов, и вот я смотрю, они тут все про маму, большей частью. Так вот, мы, мы сейчас говорили об отцах а, и. Действительно, вопросы с мамой не решены не у меньшего числа людей, а примерно у такого же числа людей. Потому что чаще всего у меня хорошие отношения с мамой, на самом деле это Ширма, за которую открываются главные проблемы. Я с вами согласна. Вот когда ко мне приходят на расстановке люди, говорят, нет, у меня, вообще, у меня с мамой вообще все проработано, мне нужно разобраться с деньгами. Я понимаю, что мы сейчас будем часа два офигачить маму. Это вот, это вот я уже точно знаю. То есть человек, который говорит, у меня с мамой все проработано, вопрос мамы, это такой бесконечный вопрос. И знаете, а вот если опять говорить про миссию и предназначение, давайте я задам вопрос: у меня есть шикарный вопрос, который я сейчас проживаю. Так или иначе, миссия предназначения связана с любимым делом, которым мы занимаемся, да, нашей реализацией то, что мы делаем. И, знаете, часто бывает так, что наше любимое дело, оно все равно связано с другими структурами и системами. Ну, то есть мы там от чего-то зависим, от бизнеса, от государства, от налогообложения. И, ну, глобально любая система, она все равно резонирует нам с мамой, да? Ну, потому что мама когда-то тоже была нашей системой, когда мы сидели у нее в животе, ну, или в принципе. Так вот, вот смотрите, например, человек нашел предназначение, все у него с ним хорошо, ну, то есть ему нравится его работа. Но либо работает в подчинении, либо он зависит от системы, ну, как минимум, Российской Федерации, и там у него постоянные конфликты. Ну, не знаю, там, парковки, вот эти там, двери, эти парковки платные, а он там, такси у него, не знаю, компания, например. Вот как, с чем это связано, Анатолий? То есть если человек, например, он в миссии, в предназначении, а его все время как будто фигуры высшего порядка, система, она догоняет, да? Или начальница, или ну, какая-то вот фигура, которая, от которой он зависит. Вот как думаете? Что, вот, э, для, меня, как для, у, для меня, как для расстановщика, мне кажется, там все равно так иначе тема непринятия мамы, где я типа лучше мамы. А как вы думаете, вот, почему здесь бывает такое, когда я начинаю от кого-то зависеть, кто меня все время догоняет? Ну, как, бы, как будто палки в колеса вставляет. Ну, условно. Ну, масса, хорошая ассоциация э, системы и мама. Это действительно э, верно подмечено, замечательно. Но я сейчас начну чуть раньше. Дело в том, что если человека загоняют разные вот проблемы, то в первую, очередь, в первую очередь нужно понять, на своем ли ты пути, свое ли ты предназначение. Может, его таким образом прессуют и заставляют задуматься о другом, о своем другом предназначении, которое более ценно. Вы знаете, вот, вот, например, Ходорковский. Помните... И mm -hmm. да? вот и вот он э, 53 года взял и ушел в расцвете сил таланта там, популярность известность деньги все все рекой и вдруг он уходит почему там, как он какой голос замечать а потому что он занимался не своим делом понимаете я исследовал я вот такие вещи таких людей жизнь таких людей я исследую и мне всегда... вот Стив Джобс, например, то же самое. Вот. И вот э, пытаюсь найти через них, они известны, о них много известно, э, то есть можно, в общем-то, картинку составить довольно полную. И вот оказывается, что он э, занимался не тем... Как так? Ну вот такой голос, талант, он же там весь мир радовал и так далее. Да, а у него другое было предназначение, главное, это тоже... Есть у него этот талант, но он не главный. У него главный талант был другой, с которым он пришел. Он пришел с предназначением очень мощным. Это мощный человек, мощный потенциал, и он пришел с другим предназначением. И он ушел с этого пути, он стал петь. А как стал петь? Голос прорезался, кто-то услышал, родители сводили в школу, там музыкально, там, Оу", и пошло, пошло, пошло, и давай его толкать, толкать, и потом поклонник, и понесло все, и он уже на пике славы но на пике не на своем и вот его душа сказала: нет друг я тебя для другого готовила взяла и ушла понимаете поэтому вопрос предназначения это гораздо серьезнее чем просто хорошо ли тебе комфортно ли работаешь, много ли ты денег получаешь это вообще-то вопрос жизни и смерти это вообще-то вопрос страданий или не страданий когда ты на своем пути тебя не прессуют Тебя никто не достает. У тебя все идет, идет, знаете, по ковровой дорожке. Вот когда ты идешь по ковровой дорожке, и у тебя успех постоянно растущий. Потому что по ковровой дорожке, дорожке можно идти и прийти в болото. То есть спокойно, все-все плюх-плюх-плюх-плюх. Нет, когда все по нарастающей, Вот это ты нашел предназначение. Вот это твой путь. Вот тогда все классно. А здесь надо смотреть. То есть, во-первых, задуматься, этим, а чем ли я занимаюсь? Может быть, мне уже давно надо не тем заниматься? Ведь это же предназначение поменять. Оно на каждом этапе жизни может быть другим. Вот смотрите, приведу такой пример. В Киеве есть, может быть, слышали, бывали в Киеве? Там есть мост Патона. Не слышали о таком? Ну, я была в Киеве, да. Да. Так вот, а знаменитость, чем он знаменит? Это первый в мире сварной мост. А что получилось? Этот мост построил Патон. Ученый, который недавно, кстати, умер, он был руководителем Украинской Академии Наук. Он до 39 лет был ученым-ботаником. Ботаник, то есть настоящий ботаник. Тычинка, пестик, ну, в общем... Доктор наук, все, знаете, в 39 лет, но ну, доктор наук, все хорошо, все классно, он так бы и шел. Но он взял и резко сменил свою детскую. Он стал заниматься сваркой. А сварка только начиналась. И он пошел в сварку. Представляете, ботаника и сварка. И стал Нобелевским лауреатом. Открыл институт Патона, там, прочее, прочее. Вот, и, и академик, и так далее, и так далее. То есть он сумел поймать свое предназначение на новом этапе жизни. Поэтому на каждом этапе жизни надо смотреть, а твое, твое ли это предназначение. А уже, вот, а вот дальше то, что, то, о чем вы сказали. Посмотрев, что да, что-то здесь есть, надо посмотреть, а какие хвосты остались нерешенные. Там, с мамой, там, с папой. Ну, дальше уже надо разбираться. Почистил хвостики, как говорю, почистить перышки надо. И тебе открывается твое предназначение. Новый этап я очень много сейчас вот как раз помогаю людям на рубеже вот 40 лет это вообще беда в 40 лет многие становятся просто как я называю сбитым летчиком все хорошо хорошо до 40 потом чшу, провал или уходит или проблема по бизнесу проблемы в семье и так далее и так далее то есть то что начинается новый этап а ты не поймал свое предназначение угу. не встал на свой путь поэтому все пошло кувырком. Ну вот так вот. Да, я здесь согласна. Знаете, с точки зрения энергетики, я еще и энергетикой занимаюсь, у нас на самом деле к 30 годам, 30, 35, 40, как раз таки и появляется история, когда мы уже всем все доказали, у нас как раз таки начинается, начинает анахата формироваться, вот эта чакра любви, и мы действительно начинаем хотеть отдавать что-то, да, в мир что-то отдавать, что-то создавать а, правильное и нужное. Ну, То есть а, я немного отрезюмирую, получается, что если ты на пути своего предназначения, тебе все дается легко. Ты даже не понимаешь, как ты оказался. Знаете, вот я сейчас, наверное, действительно такое состояние проживаю, я иногда вообще не понимаю, как я тут оказалась, почему меня уже по телевизору показывают, почему уже статьи мои выходят каждый день. И у меня вот есть такое ощущение, что я не, не всегда понимаю, как это вообще произошло. Это как будто ты какую-то клею попадаешь и проходишь в это. Но, Анатолий, я скажу так, но ну для того, чтобы туда попасть, я и, собственно, вот, надо пробовать. То есть просто сидя на диване и медитируя, в чем мое предназначение, в это вряд ли можно прийти. да? То есть вот это вот сейчас я узнаю свое предназначение. Надо все равно пробовать и искать. И еще, наверное, я дам такую рекомендацию, просто много вопросов, как найти предназначение, перестать пытаться оценивать это с точки зрения денег. Да, сколько я буду зарабатывать? Знаете, когда я приходила в расстановочное пространство много лет назад, расстановщики вообще зарабатывали, расстановка стоила 3000 заместитель 0 рублей, а я уходила из крупного бизнеса, то есть я очень много, я в работала, много зарабатывала. И когда я шла в расстановке, мне все говорили, «Ты что, с ума сошла? Ты там будешь зарабатывать копейки». И вот сейчас, когда я оглядываюсь, думаю, слава Богу, я тогда не послушала никого, не посмотрела глобально на деньги, а пошла вот в этот внутренний отклик, пошла заниматься тем, что мне интересно, разбираться в этом, ковыряться, потихонечку двигаться. И ты попадаешь в эту колею, и тебя оно начинает уже нести. Но для этого пробовать не смотреть на деньги, не смотреть на других людей, пробовать и честно себе отвечать: а тебе это нравится? А ты готова вот как эта избитая фраза, но она все равно работает. Готова ли ты это делать бесплатно? Готова ли ты это делать днем и ночью? Да, готова ли ты вот здесь вот выкладываться? И вот это такая классная, конечно, история. Итак, -м -м. Отличная история. Я сейчас вот Юля, пока вы я вспомнил свой тоже подобный пример меня пригласили в свое время в Москву в, 2000, вот в 90, 1999 году когда рушились банки и вот меня пригласили здесь поработать, помочь одному банку, банку, может быть помните был такой ну и вот и вот там прекрасная зарплата он по тем временам, ну представляете 5000 долларов я получал вот это в году то есть это очень серьезные такие деньги а, все хорошо и я вдруг пишу заявление и ухожу А и ты куда еще больше что я нашел я говорю, нет вообще я не знаю куда я но я должен уйти отсюда иначе я э, э, потеряюсь а, и я ушел и из этой системы ушел ушел это день у меня не было ничего никакой базы подготовленной я просто ушел никуда я какое-то время побыл сам собой. И вот я нашел свой путь, и вот дальше я пошел уже вот... Эти... Анатолий, вы не поверите, я точно так же уходила из Хом кредит банка Я работала в хоум-кредит-банке, и в какой-то момент ну, у меня еще был стимул, я когда ребенка родила. У меня, конечно, там была такая мотивация. Я, ну, какой-то у меня перестрой был, да, когда я родила Макара. Я точно так же из Home Credit ушла в никуда. Я побыла с собой, потом потихоньку начала заниматься трансформационными играми, и вот ты сюда пришла. представляете? Поэтому, да, отлично. Поэтому, знаете, вот. Вы правильно сказали что надо пробовать надо не бояться надо не бояться начать с нуля даже с минуса не надо бояться но если ты находишь свое предназначение дальше ты тебя понесет естественным образом ты даже будешь, не будешь задумываться о том откуда и как идет помощь деньги все связи и пошло и пошло и пошло и пошло так что это действительно супер важный момент предназначение деньги еще раз свою формулу говорю когда ты нашел свое предназначение, ты о деньгах уже не думаешь. Если вот себя протестируете, уважаемая аудитория, если вам приходится думать о деньгах, где их взять и сколько там, если у вас проблемы с деньгами, значит, вы еще не нашли свое предназначение. И да, и особенно, если вы пытаетесь найти свое предназначение, чтобы оно вам приносило деньги – да, если у вас изначально деньги, а потом вы пытаетесь под них подсунуть любимую деятельность. Да, вот это да. точно. Это тоже так. Нет, это когда ты нацелен на деньги, ты деньги, может быть, и получишь, но предназначения ты уже не найдешь. Я согласен с этим. Угу. И деньги, ну тогда уже берегись, потому что деньги, пришедшие без реализации предназначения, они опасны. Они опасны. Они могут создать серьезные проблемы. Они могут как конфетка, увести очень далеко, завести в тупик, и дальше уже с тобой разобраться, как говорится, по-черному. Да, это когда, это когда, вот опять же, я вспомню, как я работала в банке, это когда ты работаешь, у тебя вроде и служебные машины, и служебные квартиры, и деньги, а ты просто руки отнимаются, и спишь по 4 часа, потому что да, жизни нет. Это приблизительно вот так вот, когда ты не на своем пути. Ну, и это же еще здесь сказывается, вот часто, когда вы занимаетесь этим делом, когда вы своим делом занимаетесь, вы же видите, благодаря этому и энергии очень много дается. Энергия просто бурлит, бурлит и кипит. А когда ты не своим делом, ты все делаешь через силу. Ты столько тратишь энергии для, на преодоление вот этого не свое. Это очень э, серьезные потери, очень серьезные энергетические потери изнашивающая жизнь, ну и сильно сказывающаяся на всем, и на здоровье в том числе. Поэтому, друзья, деньги и предназначение, видите, как связаны, чтобы задумались, что вперед, курица или яйцо. Естественно, в данном случае по-другому по можно ответить, что без курицы денег не будет. То есть надо найти сначала себя, свой путь. И вот тогда... Тогда у тебя, то есть, поимей курицу, и тогда яйца у тебя будут. Ну, а дальше уже можешь размножать из этих яиц новых куриц. А, знаете, Анатолий, еще тоже вопрос задам вам, тоже про предназначение. Знаете, бывает такое, что ты вроде встал на эту колею, и вот она у тебя несется, несется, и тебе интересно. А в какой-то же момент совершенно наступает какое-то расширение, какие-то новые идеи. Вот у вас там одна книга вышла, сейчас вы в предназначение пошли. Как вот вы чувствуете, что пора расширяться? Вот я по себе скажу, у меня как будто пространство выпихивает, знаете? У меня там начинают меня звать на телевидение, там, я там поехала отдыхать в Майами, мне давали расстановки в Майами. Как будто само пространство, тебя туда прям вот ну, как будто расширяется дорога, что ли. А вот как сделать так, чтобы вот когда ты уже даже на пути предназначаешь, чтобы ты не затасковал? Вот как вот здесь вот быть? Если мы об этом вот говорим. Вот это тоже, да, благодарю, очень важный вопрос. Uh -huh. Потому что многие, найдя что-то, найдя что-то, радуются и на этом зацикливаются и останавливаются, и больше не смотрят по сторонам. Больше не, не даже не включаются в то, значит, что я нашел, у меня все есть, все прекрасно, все замечательно, я качусь по своей колее. Но эта колея, она уже может в какой-то момент закончиться, оказаться тупиком. Потому что тебе подавались разные э, перекрестки, на которых надо было сворачивать нужными. Да, вот этот момент, э, э, поймать момент, когда тебе нужно переходить на, на новый какой-то уровень, новое состояние, э, начать какое-то новое дело, э, написать какую-то новую книгу. Это все э, приходит это постоянно знаки идут. Надо просто быть очень внимательным и чутким. То есть нельзя засаливать свои глаза там, деньгами, успехом, славой. Нужно постоянно и держать открытым, Нужно постоянно знать, что ты всегда должен быть в динамике в движении. Постоянное развитие. Это обязательное условие э, э, им, э, иметь свое предназначение. Причем зачастую э, надо э, синицу даже отпустить из рук. Вот то, что ты есть, это уже синица. И поймать жар-птицу. Почувствовать, вот она летит. Бросайте синицу и э, хватай жар-птицу. Но некоторые, ну как же, это же, э, это же уже все, это, это мое родное. Да, да, я вот здесь тоже хочу сказать, знаете это когда ты вот например да по себе скажу я понимаю что я в расстановках но я знаю что может быть завтра случится так что расстановки уже не будут моим предназначением и я увлекусь чем-то другим да сейчас меня это увлекает и я в этом я в этом расширяюсь мне интересно. но если наступит момент когда я пойму что тут тупик я перемогу переключиться на все что угодно когда вы действительно все время открыты и вот этот прекрасный фильм всегда говорит да когда вы открыты к любым возможностям к к любым связям, к любым начинаниям, вот ко всем, и вы все время все пробуете. Да? Я вот здесь точно так же, потому что действительно оно может меняться. Самое главное, как говорил Анатолий в начале, это вот эта верхушка пирамиды, когда вам хорошо и вы живете в радости и в счастье. А когда вы получаете удовольствие, радость и счастье от того дела, которое вы делаете, он только по-настоящему. И когда мама навязала, бабушка навязала, дедушка сказал быть юристом, а ты действительно кайфуешь от своей работы, тогда ты сам в кайфе когда ты автоматически делишься кайфом со своими клиентами, даже если ты платье шьёшь, с платье, вот этот кайф и наслаждение, и тогда ты это раздаешь И действительно, здесь главное не цепляться, а все время идти, пробовать, идти, пробовать. Тут вопрос, ли хороший, знаете, задали. Вот когда человек нашел своему предназначение, а ему к людям идти страшно. Такая прям большая тема, вот этот синдром самозванца, у психотерапевтов это называется, там страх величия я это называю, да, вот, ну я там из своих расстановочных процессов скажу, у нас же очень часто за известность, за популярность наказывали, знаете. И я вот в своих расстановочных процессах, там мы прям убираем, вот эти, растождествляемся с историями, когда разжигали на кострах, там, или распятие делали, знаете, за когда человек в миссии. У нас же очень много темы, где ты в известности, популярности, а когда ты попадаешь в предназначение, ты по-любому попадаешь в известность, популярность. И мы очень часто действительно боимся идти к людям. У нас прям это большая часть людей. Что вы здесь посоветуете? Когда человек вроде любит свою работу, любит свою деятельность, ну, не знаю, там, пироженки печет, или там платишь шьет или там астрологом работает, но вот ему реально страшно к людям выходить. Что вот здесь делать? Вы знаете, здесь вот как раз то, о чем мы говорили вот там вначале, что нужно разобраться, почистить перышки, нужно разобраться откуда вот эти вот проблемы. Чаще всего вот эти страхи, вот эта боязнь людям, это идет из детства и именно вот через взаимоотношения с родителями, там со сверстниками то есть надо пройти этот путь надо поработать надо поработать над собой то что это обязательное условие потому что предназначение любит человека гармоничного стать гармоничной личностью это вообще супер достижение полностью раскрыть все свои потенции свое свое состояние выровнять все вопросы чтобы ты энергетически звучал ровно качественно тогда ты в любой ситуации Чувствуешь себя комфортно перед большой аудиторией, перед маленькой аудиторией. или Тебе все равно. Ты, ты гармоничен, ты сам самодостаточен, ты легко идешь. Поэтому работа с собой, проще говоря, работа с собой, это говорит о том, что еще есть незрелость в каких-то вопросах. Вопросы, смотрите, первое, это родители, род, отношения вот эти вот надо. Нужно, чтобы обязательно отношение к отцу и матери было одинаковым. Обязательно чтобы ты стоял на равных ногах. Если к отцу плохо относишься или к матери, то считай, что одна нога короче у тебя другой. И хромим выходить на сцену, согласитесь, уже, уже страх. Ну и так далее. Поэтому много вот таких нюансов, которые надо проработать. То есть нужна работа с собой. Вообще, чтобы выйти на свое предназначение, нужно обязательно глубоко проработать над своей личностью. И вот здесь вот все уже методы, которые... Сейчас в большом количестве вам даются, они все подходят. Да, и когда у вас этот синдром самозванца, когда вам страшно о себе заявить, ну, я говорю здесь, первое, конечно, вы должны четко знать, что у вас самый лучший папа и самая лучшая мама, и они внутри вас. И здесь вот, как Анатолий говорит, да, важно понимать, что они равные, и мы здесь всегда говорим разрешающие фразы, расстановочные. «Папочка, я люблю тебя так же сильно, как и маму. Мамочка, я люблю тебя так же сильно, как и папу. Вы для меня равные». Да, и, да, да, да, да, и здесь прям важны, важны родители, потому что когда я сейчас здесь сижу на эфире, там у нас 600 человек, мне нормально и комфортно, потому что у меня стоит здесь папа, а здесь мама, и мне комфортно, потому что если что, они за меня постоят, и они внутри меня, а за ними еще 2 миллиарда человек. И вторая, пожалуй, история, чтобы вы не боялись идти и делиться тем, что у вас есть, это четкое понимание, что... Через вас это все равно поток, вы все равно берете поток божественный и несете его в мир. Вы здесь лишь на время, чтобы передать вот эту вот энергетику души и привнести в мир что-то важное. Это тоже очень-очень такая история, которая очень мотивирует. То есть я, вот, я всегда говорю, через вас говорит Бог, через вас говорит Бог. Это преступление не делать что-то для мира, а просто извините, расходовать свою тело, на покушать и покакать извините за выражение. да. Все равно мы приходим что-то в этот мир мы приходим поделиться Итак, энергетикой с миром обязательно поэтому вот первое предназначение это быть счастливым и обязательно делиться счастьем да. это обязательно не просто гедонизм потребление я в комфорте я в кайфе этого и достаточно нет нужно обязательно делиться надо обязательно делать этот мир счастливым вот сейчас я очень активно продвигаю и такой и простой инструмент кстати, не, не, еще ни разу а, вот в, в эфире с кем-то я его не рассказывал. Давайте а, расскажите нам. Такой инструмент простой. А, называется «Совет семей». Не слышали этот инструмент? Значит, а, суть его заключается в том, это много лет назад я а, его исследовал и увидел, что а, мощность одного человека, вот он заявляет, например, «Я хочу то Ну, разными методами, там, кто-то пишет, кто-то сжигает, кто-то съедает. Там, ну, то есть намечается... Не-не, мы знаем, как это. Написать на записке и съесть ее под бой курантом. Сначала сжечь, а потом съесть. Это да. Человека можно сжечь, которого загадал. В этой записке. вот, когда ты желаешь один, то твою мощность нужно взять за единицу. А когда ты в паре, то есть, с мужчиной или женщиной, ну, в паре, мужчина и женщина, то мощность вот пары, вот вы уже вдвоем говорите, она составляет в сотни, в тысячи раз больше, чем одного человека. Представляете? То есть это мощнее, это гораздо мощнее, чем там съесть энциклопедию там и прочее. То есть это все намного мощнее, если прозвучит пара. Так вот. Это, это я, я пошел дальше, я потом пошел дальше и увидел, что если собрать несколько пар, и они вместе что-то пожелают, то это вообще супер. Это обязательно будет реализовано. Причем на любом уровне. На уровне семьи, на уровне здоровья, на уровне города, на уровне страны. То есть это все вот можно через это решать. И вот сейчас я активирую этот инструмент. Я каждое, не каждое, а через воскресенье, вот в частности 5 воскресенья в 12 часов буду проводить такой совет семьи, это бесплатное мероприятие, совет семьи. 12, 5 в 12 часов. Кому интересно, приходите. Обязательно приходите. Анатолий, я вас так обожаю. Я вам сейчас, знаете, расскажу историю. Сейчас я вам скажу. У меня есть два проекта. В 6.40 утра мы все делаем медитацию прайминг, у меня там 7 тысяч человек, мы одновременно все загадываем желания. Представляете, 7 тысяч человек загадывают одновременно желания каждое утро. И потом мы стоим в планке, качаем чакру Манипура на деньги. И все, представляете, 7,5 тысяч человек по всему миру одновременно тоже загадывают желания. Это как раз таки такая синергия очень мощная, когда у тебя... Тысячи людей это делают. У меня бесплатно тоже проект. Так, слушай, Юлия, вы знаете, вы еще включите, чтобы они по возможности соединились со своими партнерами, парами, чтобы они были в паре, чтобы это паре видели глаза глаза друг другу, говорили вместе. То есть это эффект будет на на миллион будет. Еще. Хорошо. Короче, все, кто со мной стоит в планке, всем утрають кто медитацию, делаем теперь это парень Но они у меня в парах тоже стоят. Ну то есть у кого есть пары, они прям по утра у меня все становятся. Это тоже бесплатный проект, к нему можно присоединиться просто, вы знаете, и делайте это обязательно. И к Анатолию идите. Когда Анатолию у вас говорится это медитация? Каждый субботу в, 12. 5, 5, 00. в Воскресенье 5, 12 часов по воскресенье Южи, знаете, да. я как раз здесь к слову немножко надо сказать да. об этом дело в том что видите сейчас такая обстановка что многие растерялись и э, заметались и даже в панике что делать такие ограничения там то-то все ведет куда-то в пропасть и так далее так вот такое такой инструмент когда вы можете вот эти вот 7 тысяч человек, вот эти пары, когда они могут заявить миру, что мы хотим того, того, того, того, то есть мы хотим счастливой жизни, мы хотим свободного перемещения, мы там то, то, то. То есть эти вещи надо заявлять, эти вещи надо озвучивать. Таким образом, каждый такой шаг, каждая такая мысль, она будет действенна. Я использую вот это и в той, вот в этой сегодняшней ситуации. Это да, придает людям уверенность, они перестают паниковать, они успокаиваются, они начинают думать позитивно, благодаря тому, что у них появляется уверенность, что у них есть инструменты, которые могут э, противодействовать тому, что имеет власть, деньги, там, силовые структуры и так, далее, и так далее. Оказывается, у людей есть сила любви, сила намерений, высокая осознанность, чистота мыслей, Чистота тела, энергетика. То есть вот это все надо использовать, друзья. И не бояться происходящих событий. Надо вкладывать в это свои силы и энергии. И лучшие времена придут гораздо быстрее. Хотя будет еще трудно. Да, я за то, что у нас сейчас все равно самые лучшие времена, если мы берем всю историю создания человечества. У нас все равно такое время, когда можно, можно все. В общем, вы, насколько я поняла, мы зайдем к вам и в воскресенье в 12 часов. Пусть вам пишут в директ, правильно? Да, да. да. Куда-то вы еще сказали, у вас есть бесплатный вот по предназначению пирамида, да? Вы а, да. говорили о предназначении. Это с 3-4-5 будет бесплатный марафон по предназначению. Где вот я вот эту пирамиду предназначения, я ее подробно... Тоже вам в директ пускай пишут, да, все? Да, да, да, да, Бесконечно вас, Анатолий, благодарю. Мне очень ценно, что вы приходите ко мне на эфир. Для меня это прям ну, прям большое, большое знаковое событие. Очень ценю, вас уважаю, люблю. Благодарю. Да, благодарю. Благодарю. Ну, все. благодарю. аудиторию, друзья. Главное верьте в то, что у вас у вас есть все необходимое, чтобы быть счастливым, быть с, день, с деньгами.